привет ребята добро пожаловать на канал вчера у меня был убыточный торговый день и сегодня я буду проводить работу над своими ошибками некоторые ребята пишут в комментариях то что они придерживаются полностью системы но почему-то сливают свои кровные деньги сегодня я вам на самом деле покажу почему так происходит также я вам напомню уже 99 день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов поэтому сегодняшний день у нас не будет исключением и в конце я вам покажу монету в которую сегодня буду инвестировать первую свою я открывал по инструменту это ничего интересного по техническому анализу здесь не было единственное на что я обратил внимание это на крупную плотность стакане спота эта плотность была не особо такой крупной но во всяком случае можно было рассчитывать хоть словить какую-то коррекцию если смотреть по потенциалу если стоп лосс у нас понятно сразу стоит за плотностью то куда нам можно ждать движение цены я лично опираюсь сразу на уровне смотрю то что цена у нас на этом уровне очень много раз грубо говоря стопорилась и не шла на повышение поэтому в данном Месте, вот в данной зоне можно провести, так скажем. Зону поддержки, которая сейчас у нас выступает в роли поддержки. Раньше это, конечно, была зона сопротивления. Поэтому вполне логично то, что цена может откатить к этой зоне, только потом пойти на повышение. Сразу после входа цена пошла на понижение. Я раскинул сетку, по которой бы хотел фиксировать данную позицию. И цена все-таки здесь знается ниже не пошла. Вроде опустилась, но полноценно до моих тейков даже не дошла. Развернулась и дальше пошла на повышение. Я вам могу сказать то, что дальше эту сделку закрыла у меня уже по стоп-лоссу, и сделка была закрыта в минус. 11 долларов если посмотреть по дневнику трейдера то эта ситуация выглядела примерно вот так отступились в нужном месте потому что дальше цена у нас пошла на повышение и как обычно когда я торгую от плотностей у меня стоп лосс 0203 поэтому здесь как бы систематический минус такое бывает но знаете ребята если вам уже признаться и говорить честно то на эту плотность не стоило обращать внимание потому что она была не такой большой вот смотрите у нас объем в одной свечке проходящей 5 минутной свечки примерно 30-40 тысяч, поэтому эта плотность была не такой большой, на которую стоило обращать внимание, поэтому вполне этого минуса можно было избежать. Параллельно, когда была открыта эта ситуация, она все равно потом закрылась в минус, я нашел еще одну интересную ситуацию уже по инструменту бэк. Смотрите, что здесь происходит. У нас такая неспотаясь крупная плотность на 42 тысячи монет, но опять же здесь больше смотрится... Интересно технически, есть у нас хороший уровень сопротивления, раньше этот уровень нас отрабатывал уже 4 раза, и как вы видите, цена в очередной раз подошла к этому уровню. Подошла довольно-таки импульсивно, поэтому я принял решение здесь зайти уже в лонг на пробой этого уровня, потому что опять же увидел то, что есть крупная плотность такая неспота. спота. Сразу после входа цена хорошо пошла на повышение, я также эту ситуацию сразу опубликовал в телеграм-канале, и знаете, вот когда я это все опубликовал, я терял то самое драгоценное время, и только уже после заметил то, что я зашел неполным рабочим объемом, мог заработать, грубо говоря, в два раза больше, но из за того, что как бы отвлекался немного на телеграм, на вот эту вот писанину, как бы пришлось тоже пожертвовать уже тем объемом, которым я вошел в сделку. Ту плотность начали просто переносить все время по спреду, после ее наконец-то уже разобрали и здесь я уже, ребята, перенес стоп-лосс и закрылся по итогу. Здесь по стоп-лоссу плюс 18 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, здесь было немного непонятно, потому что я вроде как закрывался в 1 плюс процент, да, но здесь показано всего лишь 0,5. Не знаю, почему так вышло. Вот здесь мы зашли в пробой, здесь я уже вышел. Не знаю, вот что там за стрелочка, то ли я сразу перепутал, знаете, эти вот кнопки, на которые открываться, из-за этого как бы вошел не тем объемом, который хочу. Либо я как-то неправильно закрылся или меня как-то сильно размазало. Я не знаю, почему здесь такой маленький профит получился, хотя в стакане, четко было видно, то, что там сделка идет больше 1%. Следующая сделка была открыта по инструменту Nevo и здесь уже начинается самое интересное, потому что здесь у меня уже начинают брать вверх эмоции. Ничего интересного по стаканам у нас ребята нету, я вам говорил, если у нас есть стакане спота крупная плотность, если у нас есть хороший уровень сопротивления, если у нас начинают разбирать эту плотность, мы только тогда заходим в пробитие этого уровня, потому что вероятнее всего за этой плотностью у нас стоят стоп-лоссы, именно на этих стоп-лоссах мы получаем тот самый импульс в данной ситуации было глупым заходить в пробой уровням почему да потому что да есть у нас как бы уровень сопротивления но никакой активности по стаканам нету стаканы максимально тухлый что тут заходить если бы была хоть какая-то активность мы бы там видели хоть какие-то покупки а так тут ничего нет вот просто стакан на одном месте стоит почему я здесь заходил в пробой сейчас вам не могу сказать просто да меня взяли вверх эмоции, сразу выставил стоп лосс цена начала вкатывать и естественно меня здесь закрыло по стоп лоссу в минус 13 долларов вот такая вот глупая ситуация, знаете, на этой глупой ситуации уже началось все самое интересное. Вот на этой ситуации у меня еще больше начали подрывать эмоции. Следующая сделка вообще у меня оказалась самой плохой, потому что вот почему здесь я, и ребята, заходил в лонг? Я не знаю, если вы, ребята, не видите крупных плотностей в стакане, то я вам не советую заходить в такие ситуации, потому что уровень может быть с такой же вероятностью пробит вниз и с такой же вероятностью цена может отскочить от этого уровня. Это, грубо говоря, ты просто заходишь в рандомном месте на повышение либо на понижение. Да, конечно, есть технический уровень Да, он четко просматривается Мы к нему уже несколько раз подходили И закрывать позицию, ну, логично, вот в этом вот месте Потому что четко видно, как цена выходит в этом диапазоне Итого у нас, конечно, сразу идет хорошее движение на повышение Цена, конечно, вкатывает, Вот такие вот запилы Эта сделка уже целый час идет И, короче, у меня уже просто эмоции подрываются Цена начинает еще опускаться Я думаю, ну, надо усредниться Ну, вы сами понимаете, короче, когда начинается усредняться К чему это приводит? Ну, понятно, я тоже человек не без греха, у меня тоже все-таки бывают эмоции, да и попробуйте 99 дней поторговать, я думаю, у каждого кукуха поедет. И, короче, тут я уже начинаю докидываться, вы сами видите, уже по объему 8000 долларов открыл, то есть уже максимально так рискованно, я еще опираюсь вот на эту плотность, на 15500, которая стоит, и думаю, ну ладно, если эту плотность будут разбирать, буду переворачиваться по рынку и возьму точный импульс на понижение. Итого, ребята, что вы думаете? Да, на самом деле, эту плотность начинают разбирать, я, короче, переворачиваюсь по рынку, после еще добавляюсь в эту позицию, и думаю, была не была, 18 тысяч, 19 уже, короче, стоит. Блин, короче, ребят, я вам так не советую торговать, потому что кукуха едет. А вы вот представьте, если бы сейчас резко вкинули огромный объем на покупку, просто вот такую вот свечку, которая у нас была, меня бы просто здесь выбило по стоп лоссу и все. И пока моя 1000 долларов, которая у меня здесь была, поэтому, ребят, я вам советую торговать лучше внимательно, находить четкие ситуации и там зарабатывать. То вот цена здесь, конечно, идет на понижение, можно было заработать больше 100 долларов. Вот вы видите, можно было фиксировать. Но здесь я принял решение просто перетянуть стоп-лос без зубы, и выжидать какого-то максимально возможного движения. Итого цена она здесь откатила, меня выбила грубо говоря, в минус 60 долларов. Если посмотреть поднимек у трейдера, то эта ситуация у нас выглядит примерно вот так. А теперь, ребята, давайте с вами подведем итоги. Почему же многие ребята сливают свои деньги, потом они винят всех вокруг, сами не хотят признавать то, что они делают что-то не так. Но вот вы посмотрите, сколько у меня было положительных дней. Просто 12 дней подряд были положительные. Положительными. Если мы откроем, ну давайте вот просто рандомный день, ну вот это, да, у нас получается стоп-лосс 0.35, 0.17, тейки у нас получается всегда, грубо говоря, выше 1%, здесь немного не дотянули, возьмем мы этот день, например, тут у нас тейк 1%, стоп-лосс, вы видите, не превышает 0.4%, эту ситуацию 0.27, 0.18, 3% плюс, и вот, ребята, почему многие начинают сливать свои деньги? Да потому что они сначала теряют 13 долларов, теряют потом 10 долларов, сливают уже, грубо говоря, за одну торговую сессию 30-40 долларов, да, и потом они начинают повышать свои риски. Вот точно так же, как и я. Потерял 60 долларов, потом тебе хочется отбить 60 долларов, а руки чешутся, сливаешь 120, потом еще руки чешутся, потом ты вроде заходишь, вроде хочется как бы взять 10 долларов. И, блин, ребята, я иногда за 10 долларов, вот казалось, минус, говорит, 10 долларов, за... Открой, открой новую позицию, заработай 30 долларов и перекроешь убытки. Но нет же, блин, руки чесутся, хочется усреднить. И потом из-за этих 10 долларов у меня было то, что я сливал по 1000-2000 долларов. Ну, вот такие вот были дела. Итого, ребята, за предыдущую неделю у нас получилось заработать 671 доллар. Закрыли эту неделю, я бы сказал, не самым удачным образом, да, вот с таким вот убытком небольшим, но, во всяком случае, это небольшой убыток, который мог быть. Вот вы представьте, если бы я сейчас не смирился с убытком, который вот получился со на 60 долларов и продолжил свою торговлю. Я уверен, то, что с большей вероятностью я бы просто, ребята, потерял свои деньги. И, кстати, по кьютому, вот смотрите, вот здесь мне отступило, и какое пошло хорошее движение на понижение. Да, можно было опять заходить в шорт, но, видите, я вам просто показываю все, какие есть на самом деле. Ну, срывает кукуху. Есть, конечно, ребята, которые просто сидят за компами, они там тупо как роботы, знаете, все так четко делают. Я пока до такой стадии не дошел. Да, вот, бывают такие дни, но, блин, вот просто, не знаю, как будто в башке что-то не то, и ты хочешь больше и больше заработать также я заметил то что с депозитом в 1000 долларов мне не особо комфортно работать потому что вот вроде бы кажется 1000 долларов это не так много да но все равно когда косарь ты уже начинаешь рисковать этим косарем поэтому ребят я обратно скидываю до 500 долларов и опять наверно буду до с 500 возможно вообще начну новую рубрику там не знаю со 100 до тысяч долларов пока не знаю но посмотрим но с депозитом в тысячу мне пока работать сложновато потому что я говорю я начинаю рисковать все этой тысячи это рано или поздно точно хорошим не закончится поэтому я считаю нужно держать ту сумму которую вот прям не жалко потерять потому что в любой момент может просто сорвать крышу можно где-то какую-то кнопку не так нажать сегодня ребята на 25 долларов на 99 день я добавлю еще монета ripple мы их уже покупали несколько раз да но сегодня вот вы сами видите опять у нас пошел небольшой такой проливчик плюс у нас по риплу не так много денег в этом портфеле на 66 долларов поэтому сегодня мы вот еще одну транзакцию добавим вот добавили актуальная информация по этому портфель будет телеграм-канале. Всего я заинвестировал 2475 долларов, плюс на 325 долларов пока. Ну, вообще цель по этому портфелю 5-6 иксов. Поэтому, ребят, посмотрим, что вообще получится. И да, записываю это видео в 4 часов утра. Вот видите, 4 часа утра, ребята. Это видео записываю примерно уже 2 часа. Вот сижу как дрочок и не могу пару слов выговорить. И, короче, сегодня общие слова не вяжутся. Хочу просто завтра немножко себе дать денек отдохнуть. Просто еще у батик было сегодня вот как бы день рождения. Нужно подумать на подарком и вообще просто готовлю для вас интересный видеоролик вот как бы в честь 50 тысяч на канале думаю вам очень понравится поэтому ребят все всем огромное спасибо за просмотр всем удачи оставляйте свое мнение в комментариях хотя не знаю получился или это видео полезным надеюсь получилось блин потому что что-то я не чувствую что оно получилось полезным ну ладно всем удачи всем профита всем счастья и всем пока